Слушатели Академии СПА и коллеги, сегодня у нас ролик, посвященный э, головной боли и мигрине. Потому что это то, что особенно при наших метеозависимых личностях, при наших метеозависимых людях, очень актуально. И для многих это э, такой большой бич, потому что головная боль очень такая страшная штука, ну, по крайней мере, изнуряющая. Вот, даже зубная боль, я бы сказала, с этим какой-то степени может сравниться. Поэтому наша подопечная, уже по пульсовой диагностике мы уже поставили пиявочек, мы ее продиагностировали. Она нам рассказала все свои проблемки. И по золотому треугольнику пиявочки у нас стали следующим образом. Это меридиан мочевого пузыря. Вход-выход энергии желчного пузыря, вход-выход энергии, это янинская сторона. И для гармонизации меридиан почек, что естественно. Меридиан сердца с двух сторон и меридиан э, тройного, тройного обогревателя. Это то, что позволит нам снять головную боль, ее острую стадию. Э, организму позволит э, немножко поднять иммунитет, восстановиться. И сосудики у нас... Э, э, Естественно, будут эластичны, лучше работать. Ну и вот наша Ира нам расскажет, как она себя чувствует сейчас. Как себя чувствуете вы? Я сейчас чувствую себя великолепно. Потому что э, каждый раз, когда пиявочки становятся на мои меридианы, мне кажется, что я лечу. И ну, ну, ну просто вот легкость такая... Отлично. Ну, спасибо вот вам большое. Но ну, оно немножечко, конечно, когда они садятся, сначала так как укол делают, а потом очень хорошо и приятно. Ну, спасибо, да, Сергейна, большое. Мы это задали вопрос только почему. Потому что вот эти вот зоны, они довольно. Здесь кожа очень нежная, и для многих они очень болезненные. Но по большому счету эти, и этим, и эти зоны самые проблемные для многих. Вот. И поэтому первая, естественно, вот когда мы ставим пиявку вот первой деформации вот кожного покрова, она ну, вот наиболее неприятна, потому что ощущение как будто э, жжет крапивой. Это да, вот, жжёт крапивой. Да, в одном месте. Так. Но после такой головной боли, как у меня была и есть, то это, мне кажется, это такое облегчение, эта пиявочка, как будто она дает вот выход этой боли. Да, потому что пиявка единственное существо, которое как бы вытаскивает что-то из нас. Больше ничего такого в мире нет. Mm -hmm. Все остальное мы себя впихиваем. А самый лучший вариант, как мы вот знаем, и все наши слушатели это тоже знают, самое главное для нас, как и для людей, это mm -hmm. правильная работа в системы. А для этого эндокринная система должна быть в норме. И естественно, если она засоряется, то первые меридианы, которые за это отвечают, они самые длинные, это меридианы чего пузыря и желчного пузыря. Поэтому при головных болях это первые меридиан, которые мы должны использовать для того, чтобы убрать этот синдром. Если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, задавайте их, и мы будем отвечать их в следующих наших роликах. Спасибо!